Исполняющий обязанности премьер министра Армении Никол Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь, сообщает Интерфакс. По его словам, накануне, 13 мая, политики договорились приложить совместные усилия для вывода села территории Сюникской области азербайджанских военных. Эта договоренность выполнена частично. Есть территории, которые азербайджанцы покинули, сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, в полной мере требования армянской стороны так и не были исполнены. Ереван был вынужден 14 мая обратиться за помощью к Москве в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и договором об армяно-российской группировке войск. Других подробностей переговоров Пашинян не привел. 13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала. Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.